Добрый день, уважаемые дамы и господа, с вами Иван Номизмат. И сегодня я расскажу вам про разновидности 1 рубля 2007 года чеканки. Данная монета имеет всего... 4 разновидности. 2 у Санкт-Петербургского монетного двора и 2 у Московского монетного двора. Давайте начнем с Санкт-Петербургского монетного двора. И первая разновидность это штемпель 2. Листики слева соединены. Верхний лист имеет прорези верхней части. Лепестки цветка симметричные. Данная разновидность стоит около 10-20 рублей в зависимости от состояния. Вторая разновидность Санкт-Петербургского монетного двора – это штемпель 3.2. Листики слева разделены. Верхний лист имеет прорези по всей высоте. Правый лепесток цветка перекрывает левый. Данная разновидность стоит так же, как и первая. Переходим к Московскому монетному двору. И первая разновидность у Московского монетного двора – это штемпель 1.1. Единица крупная. Верхний лист без прорезей. Лепестки цветка симметричные. Данная разновидность стоит около 500 рублей в зависимости от состояния. Вторая разновидность московского монетного двора – это штемпель 3.1. Единица мелкая, верхний лист с прорезями. Правый лепесток цветка перекрывает левый. Данная разновидность стоит свой номинал, то есть 1 рубль, потому что она является самой частой разновидностью, которая встречается. Итак, какие у нас есть браки? Смещение, выкус, раскол, выкрышка, а также другие. Характеристики. Масса монеты составляет 3,25 грамма. Нормативный диаметр 20,5 мм, толщина составляет 1,5 мм. Гурт состоит из 110 рифлений. Ну, а я с вами не прощаюсь. Ставим лайки, подписываемся на канал. До новых встреч!